Раз-два-три, три-два-раз, все пишется. Всем здравствуйте! Сейчас я хочу в этом видео рассказать последовательно о Случившейся вчера ситуации, то есть вчера это было 2 июня 2019 года. Очень много просмотров получила запись, которую я опубликовал сразу после происшествия. За это, конечно, благодарю очень людей, которые откликнулись. Блин, ну, в смысле, откликнулись. Очень благодарю за это людей, которые откликнулись. Это были в основном первыми ребята из группы Ham, за что им огромное спасибо, они разместили мой пост у себя, он собрал больше 10 тысяч просмотров за один вечер, сегодня уже больше 40 тысяч посмотрели мой пост, и меня очень, конечно, не оставляет равнодушно, то, что люди ну, очень как бы поверхностно либо читают какой-то кусок текста и вырывают из контекста какие-то фразы мои, либо фразы водителя, но... Вот, для меня это, конечно, какой-то вообще шок, и как бы я не представляю, то есть мне просто страшно жить среди таких людей, которые пишут эти комментарии. Не хочу сейчас, конечно, заострять внимание на них, я попробую позже, когда мне будет время записать видео еще с ответами на комментарии, там действительно большая часть это какие-то интернет-тролли, и совсем неадекватные люди, хотя я даже к некоторым переходил на страницу, вроде адекватные люди, самих семьи и так далее. Но позволяют писать такие оскорбления, жестокие, там, с такими пожеланиями. Ну, в общем, просто ужас. Я... То есть, просто сразу хочу оговориться, чтобы все понимали, я либертарианец, можете просто в Википедии вбить, что такое либертарианство. И я против насилия в любой его форме, и вообще его не приемлю, то есть мы, я думаю, уже давно не в каменном веке, и можем решать наши какие-то проблемы цивилизованным способом, вот, ну это я постараюсь отдельно как-то говорить, ну, следующий потом я видео сниму и расскажу о последствиях, то есть что сейчас, на какой стадии происходит дело, Какое дальнейшее развитие все получило Сейчас я не хочу на этом застрять внимание Просто вот сумбурная речь такая Кто-то писал там, что я блогер Но какой я блогер, я не снял ни одного видеоролика за свою жизнь Где я говорил бы на камеру Вот Ну, я просто поставил телефон Ну вот, и петличка, пусть сейчас не смущает Мне это просто самое дешевое За тысячу рублей я покупал Там я хотел озвучить несколько роликов Для, ну, по работе, в общем и, ну, поэтому у меня есть, соответственно, пятычка. Какой я блогер? Я снимаю просто себе на телефон сейчас. М -м -м, здесь темно. Я думаю, как бы все понятно, все очевидно. <сосвязываю> так вот, блин, М -м -м. нас сделал поле. <связываю> так вот, дело такое: мы вчера с женой с дочкой собирались пойти погулять. Мы хотели сходить в авиапарк, торговый центр там хотели покушать там есть кафе очень интересное и значит, мы хотели туда зайти а после этого мы собирались направиться ну, пешком из авиапарка ну, у нас дочка маленькая еще полтора года даже нет Ну мы сажаем ее в коляску и по выходным ходим много гуляем там 10 километров 15 вот, и нам такая вот физкультура и приятно воздухом дышим и ребенку тоже нравится интересно он даже засыпает в коляске вот, и мы хотели пройти от метро Полежаевская пешком до метро Тимирязевская, хотели погулять там в парке. Mm -hmm. Ну вот мы буквально только вышли из э этого метро э Полежаевской, мы перешли там, ну, чуть-чуть прошли, повернули за угол, и. Сразу, буквально, то есть там довольно широкая дорога, чтобы вы представляли, это адрес был, как, ну, последствия я уже узнал. А, по метро, а, так нет, это было адрес а, Хорошовское шоссе, дом 80. Вот, а, там посмотрите, в принципе, на Google карте можете увидеть, там очень широкая дорога, и ну, широкий тротуар, я имею в виду. Пешеходная зона прям большая, не знаю, может быть 5 метров, вот так на глаз, может даже больше, ну, либо около того, очень широкая, я вез коляску посередине этой дороги, ну, шел с дочкой, ну, пешеходной, смысле, дороги, на дорогу, соответственно, не выходил никуда, там не надо было, мы вышли из метро Полежаевска и сразу буквально завернули за угол, насколько я помню, там так было. Вот, повернули И там практически сразу вот По пути нашего следования По правую сторону был пешеходный переход И когда на пешеходный переход ты спускаешься Там такая как бы выемка Чтобы можно было удобно с коляской Или с велосипедом, или с тележкой какой-то Или на роликах спускаться Ну не, не с бордюра, а такой вот перекат Вот, и прямо в этот момент а, Заезжают вот по следованию То есть мы как бы шли прямо Ну и если дорога, которая шла рядом Прилегающая к этой пешеходные дорожка тротуару, то она, ну, на, на нас как бы машины едут в нашу сторону. Вот, и черная БМВ берет вот так, просто заворачивает очень внезапно. Я даже, ну, представляете, вы идете по тротуару, посередине тротуара, смотрите на ребенка. Впереди чуть-чуть, там, метр-полтора шла от меня жена. Вот, и идете, разговариваете, там, дочкой делает какие-то какие веселые штуки, какие смешные слова говорит. Вот, и как бы я занимаюсь, обращаю внимание только на это И тут на вас на тротуаре заезжает с пешеходного перехода Это как будто, если, я не знаю, это как будто, если бы самолет на меня упал Вот это настолько же было для меня неожиданно И то, ну, то есть самолет -то теоретически может упасть откуда угодно с неба Как мне кажется А тут машина заезжает с пешеходного перехода Вот так И заезжает прямо на тротуар Вот, я, ну как бы увидел ее боковым зрением, и я со всей, ну, как бы вперед максимально подался, оттолкнул коляску вперед, но ну, там у нее еще такие колеса плохие, то есть коляска вот так как поскакала бы вперед. А, жена ну, как бы я даже на нее не смотрел тогда, вот что она делала. И она, я так полагаю, что ну, ну, поймала дочку, я смотрел только на машину, потому что машина резко так стормозила и коснулась ноги моей. Вот. Я просто стою в шоке сначала первые несколько секунд, и я даже не знаю, что делать, потом я начинаю просто махать руками, кричать, водитель, ты что, ну, я совершенно, ну, как бы, не сторонник мутикация, то есть, ну, где-то там кругу друзей какие-то, рассказываю анекдоты или шутки, это понятно, как бы, я приемлю, но когда ты общаешься с незнакомыми людьми или там в деловом общении, это, ну, совсем неприемлемо. Вот меня мата не услышите, то есть я даже, как бы, не пишу, стараюсь ни в комментариях, нигде, ну, опять же, если Какие-то шуточные там паблики, то есть, где уже там завсегда-то и так принято, и я тоже могу написать какую-то матерную шутку. Не, не то, что там какой-то святой человек или что-то еще. То есть, как бы мои друзья подтвердят, а в ну, итоге. Я... И далее, как бы, он, ну, направился очень шустрым шагом ко мне я тоже как бы, не знаю что делать а, ну, беру телефон а, тоже достаю включаю фото камеру переключаю на видеорежим все тут уже подходит я отк открываю камеру начинаю снимать вот И, ну, значит, как бы, я говорю, не подходи, если как бы еще будешь ко мне ближе подходить, то я буду обороняться, соответственно, у меня там газовый баллон был а, тоже в сумке, а, на всякий случай, ну, просто я как бы повидал всяких придурков в жизни, и сам я из маленького города провинциального, где там очень много, как бы, таких гопников, и, ну ради как, какой-то безопасности спокойствия я от собой нашу казовый персовый баллончик, потому что вступать даже как бы если я если там занимаюсь спортом и для поддержания здоровья, то это все равно я не считаю повод бросаться на кого-то с кулаками, отстаивать там, свою честь, скажем, и достоинство. но это, я считаю, как бы совершенно пустые слова. Они ничего не значат. Главное это сохранить здоровье и чтобы, ну, все было ок, на самом деле. Вот, я даже не ожидал, что... Ну, то есть, это была моя самая главная страховка. Это, это съемка на телефон. Это я поставил здесь у груди вот так вот телефон стал снимать и я думал что ну, вот как ты так делаешь что вообще ну невозможно чтобы кто-то на тебя бросился потому что ну, мало ли кто я то есть действительно мало ли кто я мало ли кто мои друзья то есть то что наехал на меня там пусть он бандит как бы допустим и он уверен так в своих силах но эти как бы силы интернета ты не переплюнешь никак то что если известные люди блогеры там или журналисты тебя публикуют ты ну просто общество с таким порицанием будет к тебе еще долго относиться, это не забудется. Даже если человек избежит, там договориться и даст взятки, то как бы люди не забудут будут понимать, с кем они общаются, с каким, ну, как бы, подонком. Вот ну, начал как, какую-то абсолютно ерунду городить, там, что пошли, ты мне машину поцарапал, пойдем посмотрим. Я понимал, что, ну, вот он хочет меня просто вывести на конфликт, и, то есть, он резко так переключился, именно в момент, когда я стал снимать на камеру его, он переключил вот, режим в более, ну, такой, дружелюбный, и такой, ну, что ты, давай, короче, ну, пошли, ну, посмотрим, ну, что ты включаешь, там, это... Заднюю я понимал, что, ну, как бы, какие ГАИ Я понимал, что если он хочет вызвать ГАИ Вот, то он сейчас пойдет себе ключами нацарапает, например, что-то И скажет, это мне человек поцарапал Вот, и мне придется целый день потратить на какие-то вот эти бессмысленные разборки а, Того, в чем я не виноват, что он мне наехал И я хотел потом просто позвонить, как бы, в отдел ГАИ Дать его номер, сказать, что вот такой человек там, а, вот, а, на тротуаре запарковался я а перед этим а, вот а, заехал и вот скоснулся меня... И то коснулся только благодаря тому, что я вот сделал такой выпад резкий. Если бы я его не сделал, то он бы сбил у меня ребенка. Вот. Это... О, сейчас то горло пересыхает. Вот, значит, ну, дальше он говорит, вот, то все, пойдем там, разберемся, все дела. Я говорю, давай и тебе, ну, хочешь, просто номер там свой ставлю, контакты, паспорт. Вот, если ты хочешь какое-то там дело заводить, то пожалуйста. Вот, э, как бы я там с там семьей хочу погулять целый день, э, а не устраивать какие-то конфликты. Мне это не надо. Я вообще не конфликтный человек. Я люблю заниматься своей работой, там каким-то э, творчеством проводить время с приятными мне людьми, а не с неприятными. То есть, как бы проводить время в разборках мне совершенно неприятно. То есть, то, что сейчас все происходит, э, если что, это мне совершенно неинтересно, неприятно. Я это делаю просто через э, так, ну, как бы, я пересиливаю себя Просто, чтобы даже вот это записать видео Мне неинтересно Если бы я хотел записывать видео э, Ну, как бы, мне, в принципе, было Когда такое желание, там, может быть, какой-то свой блок открыть Я думаю, у многих такое было э, Я бы рассказал про какие-нибудь полезные вещи Например, там, как бы, что, что я умею по профессии Я бы просто тоже рассказывал, например, об этом Или про фотографию, или про рекламу Я в этой сфере работаю Вот э, Соответственно, ну, как бы мне вот, вот эта вся ситуация, ее последствия, то, что мне придется очень много с органами правозащиты, вот всего, общаться, это мне доставляет крайний дискомфорт Еще очень много времени отнимает Но я не хочу на этом заострять внимание, я позже сниму отдельный ролик по поводу всех комментариев Много людей писали действительно адекватные комментарии, там спрашивали про разные там реакции, про нюансы, и я это сделаю позже вот после чего я как бы, ну, у меня iPhone, он на нем, вот почему так нельзя сделать, чтобы свернуть ä, видеозапись, чтобы она продолжалась в фоном, и я в это время открыл бы в программу. У меня есть сканы ä, документов, мы всех в облаке. Я хотел ему дать сфотографировать свой телефон вот так, как бы издалека. Вот, но он начал, как только, только я выключил камеру, он начал мне там оскорблять: "Чему там петух?" И ты, куда ты это все выложишь Блогер там, недоделанный и так далее Да ты вообще знаешь, кто я такой И так далее Ты вообще знаешь, какие тебя последствия ждут Ну, я понимаю, это как бы вот эти запугивания все Вот И тут я как бы понял, что дело нечисто То есть совсем, то есть как бы с человеком Не получится договориться, надо срочно включать камеру Чтобы он мне, не дай бог, не ударил Вот, сейчас извиняюсь я Снова я посмотрю, записывать ли Я боюсь, чтобы телефон не сел Вроде я его хотя бы зарядил Я первый раз записываю так да, uh, да, uh, uh, 21 минута, uh, 43 uh, секунды uh, уже запись uh. идет. извиняюсь, правда, пишу первый раз такое видео на uh, телефон, к тем более, ну, петличка, я не знаю, запишется ли вообще звук. Uh, вот. Я надеюсь, что все запишется будет нормально, потому что это тогда будет очень грустно, если не получилось. Вот. Uh, uh. Ну, дальше просто я включаю телефон, начинаю говорить, что нет, извини, я как бы не дам тебе никакие свои данные, потому что, ну, я просто боялся, что если он действительно какой-то бандит, то он может этими данными воспользоваться, вот просто чтобы найти меня и как бы наказать там по своим каким-то вот этим понятиям, каким-то воровским или я не знаю, как бы я плохо с этой тематикой знакома, нам никогда не была интересна. А вот э, я знаю там только вот эти шутки, что в интернете ходят про два стула, там вот про, про полотенце в хате и вот и все вот на этом ограничиваются мои пони понимание вот этого бандитского мира, ну, вот, потому что я сам как бы родом из Ростова-на-Дону и там э, ну как даже из Ростовской области там вот эта вся очень криминальная тематика э, популярная, но я всегда терпеть это не мог, я хотел уехать жить в большой город, где все цивилизованно, где адекватные, образованные люди нормально общаются, решают вопросы как бы по-человечески. Вот, и для меня это Москва, и была таким как бы, ну вот, оплотом какого-то адекватного человеческого отношения, где, э, ну, все как-то более в правовом поле решается, где меньше всяких разборок э, непонятных, то есть там по понятиям и так далее. То есть я даже представить не мог, что на что-то такое наткнусь, вот, и... Ну дальше как бы вы все видели, там вот это видео, где 7 минут, там получилось как, значит, что ну, на видео ну, видно как бы далеко не все, потому что ну, человек просто подло поступил, он под, ну, подскочил как бы ко мне и со всей силы ударил мне в нос, я вообще не ожидал. Во-первых, во во-вторых, вот, мне как бы было немного лицо наклонено, то есть удар как бы э, пришелся вот по, по такой траектории, то есть снизу вверх, то есть до довольно сильный. Я думал сначала, что просто он мне зубы выбил, потом я понял, что он сломал мне нос, потому что ди дикая боль, вот я как-то нащупываю одной рукой, ну, у меня опустился баллончик, фу, у меня, простите, я заговорился, думаю, ну так я вообще небольшой сторонник. И я, соответственно, не ругался, не оскорблял как человека. Просто я кричал, ты чё обалдел? И куда ты вообще заехал? Сдавай назад, ты чуть не угробил меня с ребенком вот, На что он ну как бы вылез чуть-чуть, открыл это окно свое водительское, вылез из него и начал кричать, что ну просто отборным матом, чтобы я вообще проваливал оттуда, что я мешаю ему запарковаться, что ему надо проехать дальше по тротуару, чтобы запарковаться за углом, тоже на тротуаре, я как бы обернулся, посмотрел, там такая импровизированная стоянка была, где тоже стояли какие-то две дорогие машины, там типа Infinity, что-то, Mercedes не обращал внимания, ну там примерно такого рода. И вот он хотел запарковаться там рядом с ними. Он говорит, там типа клиника какая-то, это ее парковка. Я осматриваюсь, то есть там нет никаких въездов, там нет никаких знаков типа парковка и так далее. Нет нету парковочной разметки. Ну, то есть, в принципе, как бы какая-то элементарная грамотность там по правилам дорожного движения мне есть, хотя я и не обладаю водительскими правами. Ну, вот я понимаю, прикидываю в голове, ну нет, ну, как бы человек заезжает с пешеходного перехода, во-первых, чуть не сбивает меня и с дочкой. То есть если бы он буквально на полсекунды э, еще задержал торможение, то я бы, скорее всего, остался инвалидом, а ребенок мой погиб. Вот, э, тела встели так, но он все равно коснулся как бы моей ноги. Я был просто в шоке. Я понимал, что вот, э, вот еще доля секунды он переломал мне обе ноги и убил нас. Это было просто шок. Я так подозреваю, что он просто... Э, плевать. Он заранее как-то посмотрел, что никого нет. На, на дороге. А потом, скорее всего, смотрел в телефон. Знаете, у нас сейчас водители и тренд. Э, я очень много видел даже водителей такси и просто на переходе пешеходом, когда стоишь, обращаешь внимание, что многие водители смотрят в телефон и даже когда продолжают движение, не только на светофоре, они все равно смотрят, ковыряются где-то или в картах, или даже в контакте, то есть вот эта зависимость от их не отпускает. Вот Сейчас я э, проверю, запись идет или нет, не в кусту ли я говорю. Да, вроде все хорошо Вот Значит, что дальше было Ну, соответственно, я кричу ему Чтобы он как бы Съезжал обратно Что я сейчас, ну, вызову как бы ГАИ ГИБДД и прочее Он на меня там кричит, угрожает Типа я сейчас выйду, я тебе там наваляю и так далее Сзади приезжал человек И получается он как бы Заблокировал ему проезд Назад сначала вылез из машины, посмотрел, какая ситуация, что там коляска, ну, женщина, вот, ну, моя жена, я стою, как бы, приграждаем ему путь, потому что ну, только что вот моей ноги коснулся, я стою машины, ну, буквально там, не знаю, полметра, может быть, от нее отошел, вот, и не, не даю ему дальше проехать, потому что это, как бы, я считаю, совсем несознательная глупость, и человек, ну, продолжать настаивать этот на своем, причем в самой грубой форме, с матюками, машет кулаком на меня Я говорю, Смотри, смотрите, я не буду с вами долго ничего спорить, я просто сейчас, ну, сфотографирую ваши номера Отправлю, напишу на вас заявление в ГИБДД, вот, пусть вас штрафуют, привлекут за нарушение правил дорожного движения И вообще сдавайте назад, здесь нельзя парковаться Ну вот, пока я доставал, у меня поясная сумка была Uh, там низко вещей Там еще раз кошелек, там ключи вот Я пока оттуда достал телефон Этот человек со своей uh, спутницей Он как сказал, что это его супруга Которую он везет в больницу Ну вот, как бы, не знаю Она вроде не выглядела как-то болезненно И я потом погуглил, что это клиника семейная я так полагаю, что ну, человек действительно просто uh, Вот, вез как бы жену свою туда Может быть на какое-то обследование Может быть ребенка там собираются Типа зачатия или что-то в таком духе но ну, это уже все просто мои домыслы Вот, я просто Вводил в интернете, что это клиника Это семейная клиника, частная Они занимаются, именно специализируются на ну, вот там На всех вещах Связанных с, ну, там, с продолжением рода, скажем так Дальше Ну, они выбежали, соответственно И женщина с собой заслонила полностью номер Не давала мне снять его Вот парень, который на машине, он дальше вот проехал, там тоже как -то покричал, у него слышь, мужик, там мол, ты обалдел, совсем ты вот, хам такой вообще, как ты себя ведешь, куда ты заехал на тротуар, ты сбил чуть не сбил людей, оно а ну, проваливай, ну, вот он еще этот водитель БМВ покричал на этого мужика, вот. Ну и после этого я говорю, ладно, все Ну и как бы, ну начал убирать телефон И человек сел за руль и я, сейчас не помню даже, У меня даже как вот такие есть небольшие провалы Как бы в памяти сейчас после этой стрессовой ситуации Я думаю, что это может показаться странным людям Которые не попадали в такую ситуацию Но тем, кто был в стрессовой ситуации Я думаю, весьма знакомо, что как, -как бы все путается а, И а мне достаточно сложно сейчас это, Вот такую четкую картину организовать вот, и даже до сих пор у меня как бы чувствуется вот такое, как легкие вибрации в голове, такие отдающие болью, когда я говорю, именно вот в мозге Потому что ну, нос сломали, и вот оно достаточно сильно болит даже, чтобы покушать, мне приходилось пить обезболивающее, чтобы эта ну, боль она не отдавала на зубы вот, ну, и дальше, как бы я сейчас все расскажу, как было а, Вот, значит, он садится в машину Жена, я не помню, она села с ним в машину Либо она отошла, а, ну, как бы за меня И пошла в клинику уже самопешком, Вот, это, нет, я точно не могу сказать Но после этого, а, как бы, человек просто сел в машину И взял, ну, и поехал дальше, оттолкнул меня То есть, получается, крылом автомобиля он меня оттолкнул. Я просто опешил тоже опять от такого поведения. Потом резко вот по тротуару как э, спринтанул так вжу, э, быстро. И, ну, запарковался там уже где. Я, я стою, блин, у меня трясутся руки. Я думаю, ну, это просто какой-то ужас. Меня, во-первых, чуть не убили. Потом второй раз меня столкнул этот человек. И, как бы, ничего на него, ну, не действует. Никакие уговоры. И угрожал мне вообще все. Ну, вот, и, и, как бы, жена мне машет рукой, что, ну, типа, успокаивайся и, и пойдем, ну, что надо продолжать движение, вот я отхожу, беру снова коляску, как бы ужины забираю, просто, чтобы занять руки, чтобы успокоиться, и мы продолжаем также по этому тротуару движение, ну, по улице, это, наверное, есть улица Хорошовское шоссе, но я не уверен, я как бы сейчас не помню сходу карту, у меня не очень хорошо с географией, вот, но... Продолжаем дальше движение. Вот до этого дома, где-то до середины, почти до конца мы доходим. Этот человек, вот, водитель БМВ, выходит из-за угла и начинает кричать там матюки всякие, угрозы. Ты слышь, иди сюда, я с тобой еще не закончил, ты мне машину там повредил, еще что-то. Я просто вообще стою обалдевший, типа, ну как я ему повредил машину. Когда он ну, два раза меня, по сути, коснулся бампером, сам меня чуть не убил. И, видимо, просто его как бы вывели из себя, вот мои заявление то что я ну, заявление на него в гаи полицию напишу за его на правонарушение и человек себя так вел ну в общем как бы да у меня есть такой как бы стереотипная мысль то что он был на такой тонированный черный бмв а еще скрывал свои номера и вел себя очень э, по хамски и, э, ну так выглядел может быть э, э, я подумал что это ну, человек какой-то относящийся к каким-то криминальным организациям то есть может быть он сам какой-то бандит вот, это как бы, пони... это мое оценочное суждение, вот, я не утверждаю ничего. Баллончики я опустился вот так к телефон, его прижимаю к себе, чтобы не упасть, не разбить. Понимаю, что сейчас может напасть на меня или на жену. Жена вот хватает ребенка с коляску, оттаскивает назад. Вот я достаю баллончик, и вот этот, ну, человек сразу как бы начинает, ну, назад отходить. Я буквально несколько там шагов пробегаю в его сторону, вот так вот отбрызгиваюсь баллончиком, чтобы он, не дай бог, не подошел ко мне, к жене. Вот, и после чего он стал убегать, вот, и, и, я не пользовался баллончиком до этого и просто я даже не знал, как он работает, только в ютубе смотрел обзор, какой хороший, такой купил, Но вот оказалось, что, не знаю, может быть, ну я не мог туда рассчитать как-то, что на меня, видимо, ветер просто подул и вот это облако с баллончиком, оно э, надуло мне в лицо, а на этого человека она вообще не попала, он там смеялся, еще матюкался мне в эту гонку. Вот, после чего я просто, ну, глаза у меня буквально через несколько секунд у меня перестали видеть, глаза совсем. Я сунул сразу баллончик в карман, а куда-то я вообще не видел, куда я иду, там я как-то в таком полумраке через слезы видел людей, кричал, пожалуйста, меня вот напали, вызовите скорую, полицию. Вот там нашлись несколько добрых людей, я помню уже тогда у меня как бы вся память скомкалась. Ну, когда я пересматривал ролик, который записал, там был парень очень, вот, ну, как бы, многие там писали в комментариях, что там какой-то он якобы гей или что-то еще такое, это вообще, ну, я считаю, во-первых, совершенно... Ну, мы уже не в то время живем, чтобы как-то осуждать человека, даже если он вдруг гей Во-вторых, это вообще какое значение имеет какие-то личные предпочтения Или внешний вид человека, или его голос, или его манеры а Главное только воспитание и поведение человека, как он относится к другим людям Я видел только то, что этот человек, это первый, кто помог мне это Он сразу позвонил скорую Скорая, я так понял, что ему грубо еще отвечала, Он там сразу начал тоже угрожать этими заявлениями, что засудят их там и так далее, вот, и благодаря, я считаю, этому человеку, вот, скорая быстро довольно приехала, и, ну, там, оценили как-то мой ущерб, вот, еще скорая мне помогла с определением номера автомобиля этого, а, ну, нападавшего, а, вот, и, значит, я понимаю, что у меня очень много, как бы, слов-паразитов, я тоже волнуюсь из -за этой ситуации, из-за того, что дальше будет. И волнуюсь сейчас перед камерой тоже, потому что как-то очень странно, непривычно, непривычно говорить с ну, каким-то неодушевленным предметом. Я понимаю, что, скорее всего, это очень много людей посмотрит, но я очень надеюсь, что посмотрят это до конца, хотя бы часть. И особенно значимые люди. <непривычно> вот. Значит, как было дальше? Ну, дальше просто я, как бы мне сказали, там, тетенька была с коряской тоже, вот, жена моя туда, как бы за нее спряталась, и там еще были люди, вот, они ушли во двор, там дальше, там, где было много людей, вот, мне очень много людей писали в комментариях, ну, я понимаю, тролли, там, негативщики всегда есть, вот, и эти люди... Ну, писали то, что я там бросил жену с ребенком, а сам побежал там плакать, ничего подобного я когда посмотрел, как бы увидел, что жена вообще совсем в другую сторону пошла И спряталась там за людей, за... Э, вообще очень далеко А я, ну, ушла даже как бы из моего поля зрения, но ну, в другую сторону, чем нападавший Я понимал, что ей вот вообще точно ничего уже не угрожает Я кричал людям, просил оказать мне первую помощь Вот, парень вызвал... Скорую и, и другой человек, я, я даже не помню, побежал там вот эту клинику, как раз на углу привел туда доктора. Я вот очень благодарен, это реальный человек. Если это вы сейчас видите это видео, я вам очень благодарен. Правда, это вы настоящий вот доктор, который давал клятву Гиппократа, и который работает в коммерческой клинике, при этом все равно вышел по своим, ну там, не знаю, какое-то время свое потратил, может быть, отвлекся даже от пациентов, которым платят деньги, и помог пострадавшему человеку на улице, как бы совершенно бесплатно, без всяких вообще, вот... Я, он меня проводил до клиники, полный, вот, взял меня прям под руки, э, вел меня, то что я совершенно ничего не видел До самой клиники я снимал на камеру впереди себя, все происходящее Я боялся, что этот водитель снова нападет э, Либо ну, я надеялся, что передо мной будет как бы э, ну, машину его удастся тоже в этом виде зас, заснять Какой у него номер, ну, госномер гос гос на автомобиле вот, потому что я боялся, что он уже уехал. Ну, то есть я до этого тоже кричал ребятам, чтобы кто-нибудь сфотографировал. Но ребята тоже там все как бы опешили и испугались, что им тоже может перепасть, если они сейчас подойдут, начнут снимать. Потому что такой, как бы, маньяк, который в белого дня, ну, как бы там почти в центре Москвы нападает на человека, <laughs> разбивает нос вот, отцу, который идет с ребенком с женой гуляет просто выходной просто нападает и ломает нос как я понимаю как бы ребят тоже что они, некоторые не стали вмешиваться потому что тоже боялись как бы, за свое здоровье так бы пострадавшего было намного больше и это было бы тоже как бы, может моей совести я не знаю и, и, хотя ну я считаю что как бы я сделал все как вот все, что я мог, я сделал то, что мне как бы предыктовало мой инстинкт самосохранения, и я как бы старался размышлять, насколько это возможно в такой ситуации. Вот, я когда уже убедился, да, что жена в безопасности с дочкой. Ну и вот, когда в клинику меня доктор проводил, он сказал только, извините, пожалуйста, можете тут здесь вот в клинике вам точно ничего не угрожать, пожалуйста, выключите, выключите камеру. Потому что здесь некоторые посетители могут ну, не хотеть, чтобы их снимали, например, что они сюда ходят, в эту клинику. Ну, я как бы послушался, потому что, то есть, мне человек сразу вызвал доверие, такое уважение к себе. Я как бы беспрекословно все, я отключил камеру, он проводил меня до э, раковины, где тепленькой водой, где-то в 15-20 минут вот, я умывался. У меня немножко отпустило глаза, но кожа там жгло Продолжала страшно, ну, как кровь хлистала отовсюду, я когда отмылся немного, я сразу сделал фотографию, у меня все были руки в крови, у меня футболка в крови, лицо в крови, и вот сумка поясная у меня вот вся была залита кровью, то есть она вот находится вот прям, получается, снизу, вот, ну, ниже живота висит, соответственно, ну, над пахом. И вот вся кровь, вот так, получается, струями, э, лилась и на эту сумку. И у меня и кроссовки даже в крови. И вся подошва у меня в брызгах крови, я еще не мыл. Вот, одежду я не знаю, еще получится отстирать или нет. Я надел вчера на прогулку свежую футболку, которую я купил недавно. И она просто вся в кровяных каплях э, огромных. И я не знаю, просто сколько крови может э, из носа э, политься. Я не знаю, никогда как бы не увлекался ни боксом, и чем таким, и даже экстремальными видами спорта, потому что ну, я считаю, что это, как бы, любой удар по голове, он делает человека глупее. И мне хотелось как бы интеллектуально всегда развиваться и создавать что-то умом и решать, соответственно, все свои проблемы тоже интеллектуально. И поэтому я даже как бы. Ну, не тренировал себе эти способности как-то там выдержать удары что-то еще кто пишет, что я там тряпка или что-то еще ну пожалуйста, ребята, на, -на, на здоровье кто на что учился, если единственное, что человек умеет это махать кулаками или принимать удар, ну мне прискорбно я не думаю, что такой человек а, какого-то большого уважения в жизни добьется либо ну, какие-то, может быть, деньги заработает либо там чего-то хорошее для своей семьи устроит либо только если он каким-то будет бандитизмом заниматься, рэкетом, Вот. Ну, конечно, есть хорошие, бравые ребята, спортсмены, которые занимаются и там берутся на ринге, зарабатывают хорошие деньги, кормят семью. Если у них это хорошо получается, пожалуйста. Но ну, им не надо потом сложные уравнения решать, составлять аналитические сводные таблицы и так далее, как это делаю я. Вот, и я уже второй день как бы вот не могу прийти в себя. Сегодня мне надо было сделать отчет за май для проекта, вот, в котором меня недавно взяли, как бы, поработать, но еще пока не работаю. Поэтому вот надеюсь, что я не вылечу с этого проекта. И теперь из этой ситуации еще волнуюсь из-за работы очень сильно. Потому что как бы.. Очень нравится заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, и как бы, ну, это дает деньги кормить семью, себя. А, под, ну, после того, как вот я умылся, вышел на улицу, там сразу подъехала скорая. Они меня посмотрели, там ну, как бы обработали там, то ли перекиси, то ли чем. Он, здесь у меня рассечение было на носу, они а наклеили пластырем. Сказали, ну да, похоже, что нос как бы сломан, все такое, но типа никаких заключений, мы просто вы знаю. я требовал у них заключения, они так отказались, вот, единственное, что как бы полезное они сделали, я считаю, по сути, Скоро это то, что я, у меня зрение довольно плохое, как бы и так, там, минус 3, может, и, ну, потому что я за компьютером целыми днями сижу всю жизнь, и как бы даже, ну, когда гуляю, мне, в принципе, даже не нужно хорошее очень зрение, поэтому я даже без очков хожу в 28 лет. Так вот, и я попросил водителя скорой помощи, у него очень хорошее зрение, же, раз водитель, э, прочитать э, госномер на ВМВ. И, кстати, я прошу заметить, что вот на видеоролике, когда я подходил к больнице, то там и даже ВМВ не было, то есть он уезжал, и, ну, а потом он приехал снова, когда уже скорая была, его машина снова стояла там. То есть э, это реально очень как-то странно, я не понимаю таких действий. То есть, либо он уже куда-то позвонил, что в, как бы по связям каким-то своим обратился. А, вот, я извиняюсь, еще раз я проверю, как идет запись. О, да, идет 35 минут запись идет. Хорошо. Да, все нормально, Петричка. работает. Вот, О, блин, даже... Даже дышать глубоко через нос, больно, это, хотя бы от крови сейчас вот каплями прочистил, стало получше. Вот, значит, как дальше была ситуация, то что ну, это начал там тоже подходить к скорой, чего-то мне пытаться там рассказать, ну уже он не говорил ничего про... Я говорил, отойдите отсюда, все, то есть я не буду никаких разговоров вести, все это как бы дело никак не замять. А, очень жаль, что ну, как бы я тогда совсем вообще адекватном состоянии был. Меня трясло, у меня глаза, только вот, как бы, все троилось в глазах. И как бы, я не помню уже даже, что я им отвечал. Но я понимаю, что если бы я был в более адекватном состоянии, я бы хотя бы включил тогда аудиозапись. Записывал его слова Он тоже меня оскорблял при сотрудниках скорой помощи Я просил их как-то тоже помочь Это засвидетельствовать, снять на камеру Но ну, они как бы были безразличны И я просил их дать мне какую-то бумагу Что они выезжали, вот что видели Что это он нанес мне травмы и так далее Чтобы как-то посвидетельствовали Кошмар нос чешется и почесать его нельзя Ой, Такие пиратские ощущения Вот Он Потом как раз Пока скорая Стояла, подъехала по-моему машина ГАИ. Я точно не помню, как было. Вот, значит, предиктовал мне водитель скорой помощи номер этого водителя BMW. вот, я его записал себе в заметке на телефоне, просто от руки точно перепроверил и все. А потом я при При как бы уже, по-моему, сидя в скорой помощи или позже. А, нет, позже. Я вот вышел из скорой помощи, все, они сказали, ты либо едешь с нами, мы тебе как бы, ну, только в больнице можем дать какие-то отчеты, свидетельства. Не, я не знаю, мне кажется, все противозаконно, это просто какая-то халатность врачей, мне кажется, они про просто а, им лень, они с такими как бы кислыми лицами приехали, я все понимаю, там тяжелая работа, мало платят и все такое, ну, блин, ребят, ну, ну это просто, вы, вы же видели, что на человека напали, я как бы, прилично выгляжу, все. Ну, тут парень как бы тоже прилично выглядел вроде, но... То есть как бы ему это не мешало себе да, по-хамски так вести, я даже не ругался, не матюкался, ничего. Они видели, что я веду себя культурно и адекватно, и у, нос разбит у меня. А рядом стоит человек, который ведет себя по-хамски. И при этом как бы цел, здоров и свежий бодр. Как бы. и, ну, я не понимаю, как бы, почему врачи стояли ну, в таком жестком нейтралитете. Почему нельзя было как-то немного мне помочь, тоже, или вызвать полицию, или как-то зафиксировать все это хотя бы на камеру, на сотовый, ну там, на телефон, вот, дальше, ну, как бы он ушел, я... там люди еще ходили, то есть смотрели как бы зеваки за этой ситуацией, я вышел, просто сел на асфальт, и я отказался от на скорой, ну, в плане, чтобы меня доставили, То, что я сказал, там моя жена, дочка, я боюсь за них, я с ними останусь, вот, что нас дочка уже подошли ко мне водитель ушел там в сторону своей машины и был там после в этот момент пока не, не пытался мне заговорить вот, я, по моему примерно одновременно точно как бы вот этот тайминг не помню что подъехали отряд полиции ну машина как бы такая э, как фургончик маленький то есть я не знаю как это Лада Ларгус по-моему называется или как-то так не очень круто в машинах разбираюсь и вот Там два полицейских подошли, я разговаривал под, с адвокатом Я вызвал полицию, сидя на асфальте, позвонил, вот все заявил вот, Полиция очень быстро приехала, ГАИ в тот же момент примерно приехала Вышел ГАИшник, стал разговаривать, ну или БДДшник, я не знаю честно в чем разница Мне кажется, ну, по-моему, это одно и то же вот, ну, Сейчас я узнаю, да, это скоро в ближайшие дни, как бы юристы мне все расскажут Спасибо вам, юристы, которые мне пишут в речку с поддержкой и советами, я очень-то ценю, спасибо большое. Я надеюсь, когда-нибудь получится, у меня шанс выдастся вас отблагодарить. Дальше как бы я рассказываю с адвокатом, получаю от него как бы указания, как общаться с полицией. Я просто слышал много тоже историй, что полицейские там вообще пределов всякие творят. там. И так далее. Я поэтому хотел со знакомым адвокатом проконсультироваться. Позвонил другу лучшему своему. Спросил: Вот что у него знакомый адвокат есть. Я знаю, он рассказывал много, что у него, это у него как бы есть этот адвокат. Вот потом дал мне номер адвоката. Я позвонил, стал советоваться с ним по, по этой ситуации. Вот он пока мне объяснял. И полицейские несколько раз подходили, такие, так вот по телефону разговаривайте, вы, раз вы не будете с нами общаться, мы поехали. Мы поехали. Вот, и как бы. Я говорю, извините, пожалуйста, я с адвокатом общаюсь, к сожалению, он не может сюда приехать, потому что на другом городе, и ну, я как бы ну, не подкован в, это, в теме общения с полицией совсем, поэтому я, я пока с адвокатом не договорю, он мне не даст пока все инструкции, что, как, как, как общаться с полицией, то, э, ну, соответственно, я не буду с ним говорить. Вот, они уже чуть не уехали, мне пришлось извиниться перед адвокатом на половине его рассказа и положить трубку. Вот. И, ну, единственное, как бы я что знаю, да, я там на, на, на YouTube тоже ролики смотрел, что э, полицейский, любой как бы, при обращении к гражданину, должен э, представиться, назвать там ФИО должность, номер как бы, там части, как, как бы, где он служит, и еще то, что обязательно ну, можно снимать правонарушения любые вообще в любых условиях. Это я знаю не из Ютуба, а я просто работал репортером раньше. Как бы я знаю, что это правило можно снимать в общественных местах, то есть только частное лицо, то есть я снимаю где-то на улице и проходит мимо человек говорит: извини, я не даю согласия на публикацию своего ну, как бы изображения. Это ладно. Но любой сотрудник при исполнении, ты будет это там пожарный, МЧС, полицейский, то есть любой человек как бы на службе государства, либо даже чиновник, или даже президент, ну, насчет президента, конечно, я не уверен, там, наверное, какие-то реально есть сверхсекретные дополнительные приложения на эту тему, но. Вот сотрудников полиции при исполнении точно знаю, что можно ну, снимать на видео Это называется видеофиксация а, там, исполнительного лица Я поинтересовался сначала у них, потому что я видел ну, Они не подошли, не представились, не по протоколу Все такие, типа, э, что там случилось? вот Просто общались как какие-то, я не знаю вот. А гаишник в то время, он прям поздоровался с охранником, фу, с охранником. У меня уже просто голова закипает не могу еще высыпаться нормально, вот, гаишник поздоровался там с тем водителем BMW и они поздоровались, как будто они прям знакомые, друзья, то есть не просто вот как-то там, здравствуйте, здравствуйте, они поздоровались за руку и вот как бы, как вот здороваются, типа вот так, привет, бро, так, с таким как бы, с объятиями небольшими, вот они поздоровались примерно так, я тогда просто понял, что обалдеть, это какой-то кошмар, вот сотрудника ГИБДД, я потом тоже спрашивал Впоследствии, как его имя, должность и так далее Он ничего мне не сказал, он не представился Ничего И, и я спрашивал сотрудников полиции, как их зовут Они отказывались Они Мы к вам не обращались первыми Чтобы представляться и Все, Короче, ну полную ерунду Гнали, что... Это просто неправомерные действия, поли... Такие, поли... таких полицейских быть не должно, надо все по протоколу. То есть если я как гражданин могу общаться обычным своим языком, вот так как я сейчас говорю на видео, то, ну, я знаю, должностное лицо должно общаться всегда четко по уставу и не допускать себе никаких вольностей. Вот один из ä, полицейских я когда спросил, как я все-таки могу к вам обращаться, скажите, пожалуйста, я же не буду в пустоту обращаться, он говорит, Алексей, он а теперь представьте, пожалуйста, ну просто это как это вопиющая жесть. А, типа сотрудник полиции говорит: Я Алексей, ну какой ты Алексей? Ну, если бы ты просто в футболке в штанах был каких-то непонятных, и мы на, и, и на улице мы просто прохожими друг к другу были, я бы сказал, извините, пожалуйста, как вас зовут? То можно было сказать, э, что Алексей на ну, человек в форме приехал на, в, на, в составе наряда полиции, который я же вызывал, потому что на меня наехали и потом напали. И он представляется мне как Алексей, а его коллега, а, напарник, он мне вообще не представился вот. Дальше события ну, разворачивались таким образом, что они сказали, едем в отдел там, Я говорю, составляйте акт, вот это все там с моих слов Они говорят, ничего не будем составлять и так далее Я, насколько знаю, полицейские должны составить все акт с моих слов а Сотрудник ГИБДД должен был тоже составить с моих слов акт Uh, и все это засвидетельствовать, и да, выдать мне как бы ну, подтверждение того, что он принял от меня заявление а, вот Соответственно, сотрудник БДТ должен был составить об административном правонарушении И как бы и выдать мне тоже копию, потому что я заявитель, он вообще мне ничего не выдал И ну, полицейские, соответственно, тоже сказали, что только надо ехать в участок, там писать заявление Это просто какие-то ленивые, Ох, я не знаю, я постесняюсь в выражениях, я... У адрес сотрудников полиции, судья, им судья. Я надеюсь, что эти люди тоже как бы ну, читаются по закону за свои ну, неправомерные действия, когда они находятся на работе, они получают зарплату из налогов, которые мы с вами платим, и так к нам обращаются, то есть и не выполняют, ну, не выполняют помимо того, что обращаются к нам по скотски и еще при этом не делают свою работу, за которую им платят деньги. Может быть, эти деньги небольшие, но тогда чего стоило это идти, чтобы, чтобы что, я не представляю, ну, чтобы коррупцией заниматься? Возможно, но у меня есть такое предположение. А, затем, как бы, там, один сотрудник полиции, ну, меня посадили в под, под, под эту патрульную машину, а, ну, я с женой, с дочкой, мы сели туда, я сказал, я без них не поеду, потому что я боюсь их одних оставлять, тем более, что водителя BMW они отпустили. И ГИБДДшник и все Потом они ну, попросили мою жену отойти я, Она пошла И то есть сотрудник ГАИ вот этот Неизвестный И один из полицейских Я так понял, они просто начали запугивать и Они такие, ой, он там какой-то крутой И у него там два юридических образования И связи, вам вообще будет конец там, И так далее Что он докажет, что какие-то там ложные доказательства Ложные действия вот, жена как бы у меня вообще в этом ничем не, не понимает, и она еще напуганная, в, и у нее ребенок на руках. Вот, она садится в машину, начинает вот это вот все перечислять. Я как бы, понимаю, что просто они запугать пытаются, пытаюсь ее успокоить. Вот, и полицейский, ну, значит, под, подошел, значит, ну, сотрудник ГАИ ну, там говорит, надо записать заявление ваше. Хорошо, дает мне эм, бумагу, вот этого заявления, там расчерченную, и у нее верхние верхняя часть, где поле, где там должны быть введена вот дата и фамилия, имя, отчество, должность, там номер да, сотрудника, который принимает, вот она, она просто вот так вот загнута была сверху. Я еще даже спросил, кстати, вот уже сидя, когда мы сели в машину э, патрульную и стали общаться с гаишником. Я включил аудиозапись на телефоне, положил телефон так вот, ну, чтобы он хорошо писал звук достаточно, при этом не было заметно, что я веду аудиозапись такую скрытую, потому что я понимал, что если меня там дальше будут прессовать и, и какие-то неправомерные действия производить, то я никак это больше не смогу доказать. Вот. А до этого, как бы я просил, говорю, можно я видео буду записывать? Мне сказали, нет, если ты будешь записывать видео, мы у тебя заберем телефон. Я просто ну, реально боялся. Мне и так отбили, и еще. Сотрудники угрожают как бы вот, ограбить меня, по сути. То есть ну, они находятся в большинстве, они видят мою ситуацию трагическую и при этом угрожают мне отнять от имущество. Жена запуганная просто трясется. Хорошо, что дочка так, там ну еще не понимает, как бы что происходит, потому что маленькая. Фух. Ну сотрудник ГАИ дает мне завернутый листок Я как бы разворачиваю, смотрю сверху, ничего нет, пустота Я у него спрашиваю, это все есть тоже на аудиозаписи, которая, ну, приложено все Я уже выложил, опубликался все материалы, Кто, кому интересно полностью разр... Могут все это посмотреть, прочитать все аудиозаписи, могут транскрибацию сделать, кому интересно Вот И, значит Сотрудник ГАИ, я спрашиваю, почему, он говорит, о, это я потом запишу, это так далее, я спрашиваю, ну, как бы, я говорю, вы сюда впишите все, что захотите, то, что вам покажется правильным, да, там, ну, и потом окажется, что это я какую-то ерунду написал, а вы будете правы, он говорит, нет, ну, что сюда сюда впишу, впишу, мол, я говорю, ну, вот, представьтесь, он говорит, я не буду вам представляться и так далее, ну, то есть, тоже какой-то абсурд. И я говорю, ну вы можете сюда вписать не свое имя, не свою фамилию, как будто вас здесь и не было, а, чтобы всех запутать. И другую дату можете вписать. А, ну, как бы еще заставил меня писать. Я вообще писать рукой не очень хорошо умею. У меня ужасный почерк, потому что я печатаю на компьютере уже там десятилетиями. И ручку уберу в руки пару раз в год, какую-нибудь подпись поставить. Это на ну, максимум, на что хватает моих навыков. И вот после этого... Как бы я записал там вкратце, что произошло, вот этот наезд, он еще там как-то вот смягчал это все, не наезд, а прикосновение и так далее. Ну, в общем, я согласен, да, как бы, но факта самого наезда не было. То есть он на меня не наехал, не переехал, он коснулся меня бампером. Если бы он чуть-чуть еще долю секунды не затормозил, то он бы просто сломал мне ноги и переехал бы коляску с моим ребенком полутораголовалым. Это, ну, то есть как бы вот... Я понимаю, что, там, может быть, с точки зрения закона это не так важно, но представьте, каково это было мне, каково это было моей жене. А человек вообще после этого, я не знаю, он как будто не нервничал, то есть считался настолько правым, то есть меня выгонял с дороги, с, ну, с прохожей, с части, то есть вел себя там как царь. То есть ну человек купил себе дорогую машину, там, когда я посмотрел там на видео, что на нем там такие дорогие вещи брендовые, там тоже там iPhone у него как, как бы и все такое, то есть как бы дорого одет, видно, что у человека реально есть деньги и он себя чувствует поэтому безнаказанным, так вот общался с гаишником по братски и ä, с полицейскими тоже я так понял там тоже вот как, я помню что в окно видел что они когда прощались то они мне нажали руку друг другу гаишник и полицейский у меня есть подозрение, это мое солнечное суждение, мое мнение, я прошу не принимать это за чистую монету, ну, потому что бы это ни каким-то доказательством клеветы не являлось, это вот такой description. Я, я считаю, что они договорились, что они в какой-то связи находятся, что либо это они знакомые, либо они какой-то кор коррупцией там занимались, потому что я как-то это по-другому вообще объяснить не могу. После чего он как бы, сотрудник ГАИ уехал, он, он еще подошел там, пожал руки этим полицейским, они тоже знакомые, все там, чуть ли не Михалычи общались друг с другом, там как-то вот просто, ну они точно знакомы, поехали к нам, там посидим и так далее. Вот мы говорим, нет, мне там еще куда-то надо ехать, Пожал пожали друг другу руки и разъехались. То есть это просто какой-то театр абсурда, люди, которые должны помогать мне, и все. А тут они начинают просто как бы выгородили человека, то есть не повели ни на, ни на какой осмотр этого водителя. Может быть он был под каким то наркотиками, может быть он был пьян. Uh, uh. И соответственно <свес> <свес> <свес> Вот и Мне еще полицейские спрашивали а Вы случайно не пили? А нет, вы знаете, ребят, вот все, кто меня знает, вам каждый абсолютно человек, который меня знает давно подтвердит Я знаете, когда последний раз принимал алкоголь на Новый год 2010 Вот И тогда это я последний раз пил алкоголь Мне очень сильно тошнилось С тех пор я не пил ни разу вообще То есть я веду абсолютно здоровый образ жизни там Придерживаюсь там, растительной диеты там занимаюсь там в спортзал ходил и на турники и, вот и как бы стараюсь поддерживать свое тело в порядке потому что как бы жизнь вечная и хочется чувствовать себя хорошо но со здоровьем мне природа не очень повезла поэтому стараюсь беречь хотя бы то что есть и они начали сразу ой а вы случайно не пили а может быть вы пьяный а давайте вас там проверим вот но ну, как бы я так сказал что ну железобетон а, чтобы точно ничего не найдете я не пьющий прям совсем видимо, в отличие от них, ну, всех вот этих людей, которые там участвовали. Я не знаю, какой-то просто театр абсурда, какая-то стена непонимания. И полицейские стали мне уже говорить, то есть, как бы мы выехали, поехали в участок, и они стали мне как бы говорить, что ты как бы не как мужик поступил, что ты заяву будешь писать на него Я это просто такой шок у меня Мне полицейские рассказывают, что я не как мужик поступаю, что я пишу, буду как бы, писать заявление на человека, который сломал мне нос Сначала он мне наехал, потом сломал нос Это как так-то? Они говорят, что это нормальное мужское поведение, что человек там разозлился и в полу ударил меня и... Нет, не я так, ребята, ну так нельзя ну, это просто, я не знаю, ну, ну, как ну как мы будем жить дальше, ребят, ну, ну как мы будем, ну, вы хоти, хотите, как в Европе, чтобы было, да, там, чтобы были, был высокий уровень жизни, там, чтобы было везде чисто, красиво, был сервис, люди были вежливые, и чтобы там все было хорошо, ну, начинать надо себя, ну, вот, когда такие понятия у людей, что можно кого-то ударить, что можно оскорбить, что можно наехать на пешеходный переход и остаться безнаказанным, не заплатить штраф ну, Я просто знаю Я смотрел ролики тоже на ютубе Что человек там один другого ударил В Америке И потом суд ну, присудил Чтобы нападавший В пользу как бы Пострадавшего Выплатил ему ну, просто какую-то огромную сумму космическую там Несколько, там, по-моему, сотен тысяч долларов вот, я понимаю, что у нас так не бывает как бы в России, что у нас суды довольно плохо работают, потому что я не знаю почему, то есть может какие-то коррупции, может быть они просто им лень разбираться, и они там ставят вот так там, абы куда, эти типа, печати, подписи, я не знаю, я не сталкивался с судебной системой лично, все это сугубо понаслышке, я еще раз извиняюсь, я посмотрю, как у меня идет запись. А. Так. А. Так, половина батарейки еще осталась. Нормально. Я думаю, все получится только если звук нормально записался. Вот, ну то есть как бы там записано, есть вот 30-минутная запись аудио Я как бы своими словами говорю, что, ну, сотрудники полиции, я просто тоже таком в таком шоке был, что они его выгораживали Что это нормальное мужское поведение, что не стоит ссориться, что надо а, как бы на мировую пойти было договориться Что это так не мужское Ну нет, ребята нет, я так не считаю. Я думаю, что многие люди, которые меня поддержали, они тоже так не считают, именно поэтому и поддержали. Я не хочу жить в таком мире, где вокруг меня, ну, где есть законы, где есть люди, которые написали законы, которые должны соблюдаться. Где законы классные. Но ну, реально, когда говорят, что у нас какие-то дурацкие законы. Если брать и прочитать подряд все эти законы, это потрясающие законы, написанные реально умными, грамотными людьми. Там все четко, все идеально. Но... Uh, вся проблема в том, что эти законы как-то очень покриво исполняются Потому что вот по приехал человек, которому платят, платятся налоги uh, с, ну, платятся налоги, с них uh, плачивается его зарплата Там какая-то его там ипотека, еще что-то ему дают Как полицейскому льготы определенные <дых> Вот, тем более я все-таки думаю, что полицейского в Москве Должна быть ну, хорошая зарплата, ну, выше, чем там у обычного какого-то рядового клерка, точно ну вот, и еще, при этом он вообще не хочет работать э, и становится на сторону того ну, э, нападавшего парня, потому что его поведение Кажется ему в его системе оцен какого-то вот оценочного осуждения. Это поведение кажется мужским и правильным. В связи с этим он делает э, так, ну, ну, такие заявления. Э, как бы я надеюсь, что просто вот это ключевой момент. Я хотел бы, чтобы этих полицейских и о него бы уговаривали меня так. Я просто считаю, что таким людям, конечно, не место в полиции. Представляете, что вас защищает полицейский, который считает, что нормально, что вам дали в лицо. Это нормально? Ну, нормально, что вас, ну как бы, он, он не защищает вас. Это не ваш защитник, это не ваш страж. Это как если бы у вас была собака, которую вы купили, и она ну, натренировали, чтобы она кусала грабителя, который ну, к вам залезет там, и будет... Угрожать вашему имуществу в жизни А тут эта собака встает которая она кушала там, Вашу еду Жила за ваш счет и так далее А потом эта собака встает Когда приходит грабитель Виляет ему хвостом И нападает, начинает кусать вас Пока грабитель ну, выносит ваши ценные вещи из квартиры Я думаю, вот такая аналогия С такими полицейскими Это просто неприемлемо, тем более очень хороший район Хорошовский, я там был несколько раз, мне очень нравится район, классный, там вот это метро рядом, ну, там очень красивые места, есть живописный, рядом вот этот Серебряный Бор, там живописный мост, мы с женой, когда только познакомились, там гуляли в этом районе, очень там хорошие впечатления у нас остались, а вот я просто очень расстроен, конечно, еще помимо того, что мне нанесли вот эти увечья и, и мешают мне жить и работать тем, как ведут себя сотрудники правопорядка. Ну вот, после чего мы приехали в отдел, там недалеко он был буквально, ну вот, Хорошевская, 42А, это отдел, а мы на Хорошовской 80, это по адресу произошло происшествие, ну вот, там я вышел, как бы я проконсультировался, какие мне данные заполнить, вот тоже мне нехотя отвечал там этот человек, который сидит, ну я не знаю, как это называется, приемка, как вот ресепшн вот, на поли, у полиции называется, я не знаю, дежурная часть, он тогда дал какие -то мне какие-то бумаги, сказал, что там заполнить и так далее, вот, я все зашел Я говорю, я хочу, чтобы составили с моих слов, пожалуйста, и дайте мне заявление, что я это, отправьте меня на мед, мед, медицинское свидетельствование. Он сказал, что ничего мне не, не дадут и так далее, и не факт, что вообще там примут у меня заявление и так далее, тоже так вообще общался со мной, как будто вот я просто никто и звать меня никак, вот, я потерпевший, я гражданин, я получу налоги, и, ну, как бы я, в принципе, все, что, даже представьте, да, ну, даже какие-то месяцы бывает я официально не работаю, там пока берусь за проект, меня не оформили, допустим, но я покупаю товары продукты, и там 20% НДС заложили, эти деньги идут в казну, с этих налог... денег платится его зарплата, этот человек ну, не понимает, не ценит этого, я не знаю. Ну, то есть, как бы, я не хочу там как-то выпендриваться, что Ова там, как бы, что он чуть ли не с моей руки ест. С, с руки каждого из нас есть, ребят. С каждого абсолютно гражданина, который работает не на, не на государственной службе и кушает все, кто работает на госслужбе. А там огромное количество людей, я считаю, которые, которым там не место. Вот ребята, которые отозвались на мой пост и которые вот так вот защищают которые вот прям со справедливость все, вот я считаю, таким людям, место в полиции, вот такие люди должны работать, вот из них должна вся полиция состоять. Они из безразличных людей, которые когда видят справедливость, несправедливость, не у них просто так загораются глаза, и они такие, чего, как вообще, все стараются разобраться, все расложить по полочкам и принять взвешенное правовое решение по этому вопросу которые могут применить какую-то грубость или силу только в самом критическом случае, когда там какой-нибудь, например, преступник находится под наркотиками и вооружен. Все, эти люди грубили, хамили мне и унижали вообще без повода, при том, что я еще и был пострадавшим и рядом со мной еще находилась жена и дочь, которые тоже это все, они вгоняли в такую, как бы, в такое депрессивное состояние и морально просто подавляли. То есть это какая-то как была Жестокая игра, и я не знаю Я думал, такое только в, в плохом кино бывает Ну, сотрудник отдела отказался принимать все данные Сказал на вот эти бумажки, какие-то заполняя Я позвонил адвокату, рассказал все это Вот, и там с его слов записал что все, что мне надо будет составить Он говорит, уходи из два дела Там просто какие-то работают некомпетентные люди а, Бездельники, лентяи, которые не хотят работать Либо они находятся в каком-то о сговоре с, ну, может быть, просто незнакомые с этим человеком, и поэтому они не хотели ничего делать. Потом, ну, мне адвокат уже сказал, дальнейшие действия, как правильно подавать заявление, куда обращаться, в какие инстанции. Вот, после этого я сел, ну, попросил, как бы, жену вызвать такси, мы вызвали такси, причем очень дорого через всю Москву ехать практически там 30 километров или сколько от нашего дома. Mm. Вот, мы проехали. Но ну, вот, я единственное, за что очень боюсь, то, что я с сотрудником полиции говорил адрес, где я живу. И вот, как бы теперь я очень боюсь, что эти люди могут выдать мой адрес этому человеку, которого я подозреваю в совершенно неадекватности. Не только тогда, но я думаю, что может неадекватно себя еще раз повести. Может, может посчитать себя совершенно безнаказанным, каким-то неуязвимым недосягаемым, вот И Я просто боюсь, что человек может повредить наше имущество, или повредить, ну, то есть, подкараулить где-то меня, или жену. Вот я поэтому очень боюсь преследование дальнейшего этого человека, который подозревает, что он какой-то преступник. Ну, помимо того, что он напал на меня, что он какой-то занимается преступной деятельностью, раз так безнаказанно себя ведет. Ну, отвязно и дерзко. После этого вот, я, конечно, ну, жену попросил уехать с дочкой к знакомым. Вот, они далеко уехали, вообще они не находятся даже в Москве сейчас. Вот, ну, я все равно боюсь сейчас за себя, боюсь, что будут какие-то попытки предприниматься давление со стороны этого человека, либо попытки какой-то фальсификации, подкупа. Потому как человек уже себя проявил очень негативным образом. Я боюсь, что такой человек может пойти на все, что угодно, чтобы ну, остаться сухим, выйти из воды. Но я буду бороться до конца. Ребят, я записываю это видео, сейчас вот как, как есть выкладываю. и я очень надеюсь на вашу поддержку дальнейшую, то что как бы, все люди, которые, может быть, писали гневные комментарии в мой адрес, вам просто посмотрите как бы на меня, посмотрите на, ну, да, там на видео. Ну, ну, ребят, ну блин, я никого не бил никогда в жизни. Я когда там спортом занимался, еще в юности, там, в 15-16 лет, мы, может, там могли побоксировать в перчатках или на лапах. Вот. И, вот, весь мой боевой опыт и как, ну и там когда-то на улице тоже давно в, в, в, в такие годы тоже 17 лет было там тоже как-то э, ГПТ какая-то нападала там тоже что-то где-то поборолись там это разошлись <служие> ничего такого мне не было и да я не считаю, что такой опыт должен быть вот, ну я еще в принципе физически довольно крепкий парень и то есть я как бы он не проломил мне череп, да, и мог бы вообще меня убить, если бы я был слабее, там, худее еще. Он бы ударил, я мог бы упасть на асфальт, разбить голову и умереть. А, ну, как это так-то? Я смотрел в интернете, видел тоже случай, когда поругались два человека, один другому ударил в лицо, тот не удержал равновесие, упал, ударился в землю и умер на месте. И тот человек получил 10 лет а, заключения за непреднамеренное убийство. Представляете, ну как это так? Ну, то есть это, это как кем надо быть, чтобы в голове не держать мысль, что ты можешь ударить сейчас человека, он упадет, ударится и умрет. А ты получишь 10 лет, ты будешь сидеть в тюрьме, оставшиеся свои лучшие годы жизни, парню на вид, лет тридцать, может быть, чуть больше. И представьте, ну вот у него еще пока такое время, когда можно наслаждаться жизнью, молодость еще, это, как можно сказать, заканчивается. Я сам понимаю, мне почти 30 тоже уже. И ну, так себя ведет, как, как бы нарывается на такие вещи, просто на какой-то криминал, что как будто сам просится в тюрьму. Мне, часто даже жаль просто этого человека за то, что вот он такой недальновидный и неадекватный, то есть просто его вот эта неадекватность, какая-то звериная натура, она не позволяет ему продумать, как, как может быть, какие могут быть последствия. И вот, честно сказать, вот да, ну, парень, который на меня напал. Если ты смотришь это видео и досмотрел его до конца, то вот у меня нет никакой злости. Я просто, знаете, если у вас на улице укусила собака, то тоже не злитесь на нее. Вот такие, ну, бывает. Помазал рану и все. Здесь как бы я не могу помазать рану. Ну, могу, да. Я потратил уже 2500 на лекарства, еще 2000 вчера на такси. Я перемещался между больницами, ну, домой. И вот уже 4500 я потратил просто на ровном месте из-за того, что этот, этот инцидент произошел. Вот. Просто 4500. Вы знаете, ребят, ну, боди, может быть, кто-то из регионов смотрит, думает, что вот я в Москве, там у меня 4500, тысячи на дороге валяются, ничего подобного. Это несколько дней моей работы, наверное, эти деньги. И тут я их потратил просто из-за того, что человек, из-за того, что я помешал какому-то человеку запарковаться на тротуаре. А потом ему захотелось сломать мне нос Я потерял просто еще помимо этого деньги И это не все, потому что мне врачи еще сказали, свидетельствовали, сказали Что сейчас идет отек носа и мне придется делать операцию на ринопластику То есть вот там устанавливать все эти кости, перегородки на место Это тоже займет время, это тоже будут деньги Это восстановление, это лекарство Ну это как бы выжиться все в копеечку все из-за того, что просто какой-то человек возомнил себя лучше других Что у него больше прав Я не знаю, ребят. Я не знаю, судить, судить, я не знаю, как кто это будет, как вообще кто это идет, что это получится. Я очень благодарю всех за поддержку, кто пишет мне добрые слова, просто кто не может помочь, не имеет никаких-то навыков, не ни связей. Тех людей, которые откликнулись, особенно кто занимается как-то правозащитой кто ведет какие-то социальные активности, у кого блоги Кто там может быть снимает видеоролики, кто же журналисты, которые со мной связываются Я очень благодарен этим людям и я, я даже не ожидал, что такое будет как бы, резонанс Больше 40 тысяч просмотров моего поста на текущий день Это прекрасно Я очень хотел бы, чтобы, если уж так дело пошло Я хочу, чтобы миллион человек увидели этот... Пост эту ситуацию и особенности. Вот это видео, разъясняющее ситуацию. И позже я еще сниму ролик, где отвечу на все вопросы. Там очень много людей писали гневные какие-то бессмысленные комментарии, что водитель BMW настоящий мужик вышел, дал в лицо, побоял. ну ты... а ты там тряпка, ты засал. Я не знаю, что этим людям сказать, честно. я, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, ребята, у меня все. Правда, все. Все. Простите. И я. Мне пока больше нечего сказать. И у меня еще есть некоторые информация, Завтра что-то прояснится по курсу, по ходу этого дела. Я обязательно. Попробую записать какое-то более короткое видео, но ну, я запишу сразу вопросы, комментарии выпишу на ноутбуке в отдельный файлик. И потом просто буду зачитывать вопросы, отвечать на них на камеру. Так будет удобней. Потому что как бы всем по отдельности отвечать очень много людей. Несколько сотен человек написали, каждому ответить, это просто не получится. Поэтому я запишу один ролик, где отвечу на все совершенно вопросы, что к чему где, в каких материалах что найти из того, что я выложил. Причем я, я сейчас выложил у себя на странице доступ к аудиофайлам. Всем там, может быть, суммарно около часа аудиофайлов. Любой желающий может скачать, посмотреть эти файлы. Если вы журналист или блогер, я даю вам полное разрешение на то, чтобы взять эти файлы, полностью из них смонтировать ролик. Вы можете публиковать его в любых источниках, вот, Но ну, только единственное, что ну, выставляйте ситуацию вот как бы в нейтральном свете Может, ну, И перекладывайте ссылку обязательно на вот это видео мое разъяснительное Выкладывайте ссылку на все материалы, что если будут как-то монтировать Чтобы на полный материал тоже была обязательно ссылка вот, и, ну, Чтобы без всякой самодеятельности было Потому что если выложить ссылку только на определенные эти два видео Там многие пишут, что это адекватный был мужик, и я его вывел Во-первых, что такое адекватный мужик, которого можно вывести? Меня нельзя вывести если на меня кричать, долго ругаться, я просто уйду, я не буду рассказать с этим человеком. И, ну, как бы, если кто-то попытается на меня напасть, ну, пусть нападает, я подам на него в суд за то, что он на меня напал. И так должно работать правовое государство, и никак иначе, и никакие вообще конфликты не могут быть, вот. Если этот человек хотел такой подраться и так далее, и он там говорит, вот, ты там ты тоже здоровый, и все такое, что ты там, типа, засал и так далее, почему он не предложил мне тогда честный какой-то бой, я, может быть, даже согласился бы, я не знаю, ну, то есть, как я, я не пробовал, может, мне бы захотелось попробовать. Допустим, предложил бы там перчатках, где-то по правилам встретиться, но я не хочу, я, я не боец. Может быть, он спортсмен или там спецназовец какой-то бывший, мне это не надо. То есть, каждый в чем-то хорош, в чем-то силен, вот. Я увидел, в чем силен этот человек, силен в том, чтобы из-под тяжка, а, ну, безобидному человеку, Дать в лицо, сломать ему нос Сломать ему кучу времени, денег И Фух, вот в чем сила этого человека Но то, что сила есть, это не означает, что ей надо пользоваться Спасибо, ребят, еще раз Пока